Что вы ожидаете сегодняшнего мероприятия? Ой, я ожидаю посмотреть какие-то очень интересные новиночки, встретить людей, с которыми я давно не виделась. Это вообще замечательно. Ну и вообще посещать подобные мероприятия в этой любимой мною фирме мне очень приятно всегда. Я ожидаю, да, посмотреть, что скажут по поводу тенденции рынка. Я, мне вот это было интересно. Ожидаю позитива, драйва и чего-то того, чего, наверное... Нам не может показать ни один другой производитель или поставщик. Узнать, познакомиться, узнать, какие цели у Феррона, куда будут двигаться, насколько нам будет интересно двигаться вместе. Хочу ознакомиться с новинками, которые есть, то есть уже вживую посмотреть, пообщаться с менеджерами, то есть лично познакомиться. Даже не знаю, мне уже все нравится, обстановка сама, чего я ожидаю, наверное, новой информации. мероприятие такого плана в первый раз, на самом деле. Ну, для меня, да, есть эффект вау, потому что масштабы, планы ребят впечатляют, на самом деле. Здорово, я узнала несколько новых моментов для себя, поэтому записала их, естественно, буду решать со своим менеджером. Очень полезно, очень мне понравилось. Нравится локация, в первую очередь масштабность. Я бы, так полагаю, что это не последнее мероприятие, на котором я буду. Классно, круто, нечего сказать. Ну, я не первый раз посещаю, но на этот раз намного лучше. Я в восторге, я про меня ожидала, если честно, такого масштаба. Очень сожалею, что у меня очень маленькие объемы по ферону. Будем работать в этом направлении. Все понятно, все красиво, все вкусно. Замечательное мероприятие. Отличная организация, все на высшем уровне. Я увидел, чем компания дышит, куда она стремится. Здорово, нам по пути.